Только начался сентябрь, а уже надоела школа? Заходи на сервер с лучшими учителями и худшими одноклассниками. Тут ты сможешь плюнуть в лицо учителю за поставленную двойку или же забить ему стрелу. Весь сервер выполнен в аниме-стилистике, что не даст тебе заснуть во время урока. Классы с сервером можно перечислять долго, но всегда лучше зайти самому и разбить стекло портфелем. В общем, не буду жевать вафлю. Приятного просмотра. Здорово народ, барабанщик на связи, и сегодня мы снова играем во что? Правильно, в Грис-мод. Да, я почитал комментарии, некоторых из вас уже немножечко подзадолбала админ-тематика, которая превалирует в большинстве моих роликов. Некоторым игрокам уже хотелось бы увидеть то, как я играю за РП-профессию, ну или же просто какие-то мои похождения в рп профе когда я наблюдаю за какой-то ситуацией, или же сам принимаю в ней участие. Так вот, сегодня хочу поздравить вас с днем РПшки. В первой половине ролика я буду бегать за РП-профессию где-то в каких-то ситуациях участвовать, где-то за кем-то наблюдать, с кем-то пересекаться, разговаривать, взаимодействовать и так далее. И это достаточно плавно будет переходить в поиск нарушителей, потому что, когда я играю, я все таки на них натыкаюсь, и мне нужно что-то делать. В общем, для закрепления. В первой половине ролика я в основном играю за РП-профу, изредка прибегаю к администраторским функциям. Во второй половине ролика RP составляющая никуда не отпадает, но просто чуть-чуть больше и чаще я использую админ функции для наказания игроков. Мне кажется, что это скрипать, он контент из пальцев. Сейчас я вам открою дверь. Так, проходит только он, блядь. Да. Да нет, нихуя. Стойте на месте. Не советую тебе подходить. Можно не удостовериться, ну, потому, что, что, что у вас ли лицензия. Блять, похуй, короче, будет открытая дверь, я никого не боюсь. Ó, покажите паспорт. Ща, вот глянцев, что мы по Бля, тут секретки нету сныкаться. Вот стрельбище, короче. Небольшое все оформлено по безопасности. Это мой небольшой склад. еще вниз спускаемся. Здесь вот у нас комната отдыха. Блядь, не сюда. Сейчас, я схожу в свой офис за паспортом, секундочку. О, ну. Сейчас, я буквально за паспортом и вернусь. Сидите здесь. О! О! О! О! Короче, я тебе дам награду, но только молчи об этом всем окей? Просто посиди здесь, будешь жив. Не волнуйся. Окей. За хуйня, блядь <свят> <свят> <свят> че за хуйня, блядь, я молоко попить хотел, суки щас убью, ты блядь ебаться, всраться, а че произошло? пиздец а че он ебашиться-то с ними начал, я не понял Сука, куда я попал? Что за хуйня происходит? Пиздец, я просто прокрался какому-то лысому дурачку в квартиру. Он подумал непонятно вообще о чем и начал ебашиться. Зачем? Пойду я лицензию получу. Есть кто-нибудь здесь? Ну раз нету... Здравствуйте, а, мне лицензия нужна. Мне тоже. Господи, на, на, на, на, на... Так, ладно. Лицензия, лицензия, лицензия, недорого. 500. Всего 500. Ну давай Ничего. я передам. Я передам. Ага. Господин мэр, вот этот вот молодой человек Вы... построил банк без дней... Ну выдайте, цель. выдайте. Так, ладно, сейчас. Спасибо, я ну, пошел я хорошо, к себе я домой. Знаешь, это... я... у вас амуниферы? Всё. Я тебя хочу. Давай. Вы Давай. Делали? А запроси его, а? У меня запрашивай. Зачем? Что это? Кто это? Арестуйте его. За что? За что? Что я сделал? Вы так, как вы сюда молод, проникли? Человек, отсюда. У вас 5 секунд, один, два, три, четыре, ну открой, четыре. Арестуйте его. сейчас, сейчас, сейчас, подожди, ну открой, Дай, дверь, да я выйду, карман, Давай, ну я потом еще приду, а вот школьник-то хороший оказался, он мог бы пойти на поводу у мэра, меня взять, арестовать, сразу же лицом к стене, не проверив ничего, но он меня взял, выпустил. Респект ему. Ебать, убили кого-то. Вон там кажется. Ебать, хлопнули кого-то. Да. А Ой, он так были на жалобу наконец. Добрый Я день! Есть информация о то, том, что у вас дома хранятся манипринтеры. я Братан! обязан Ты че, Шизик, иди отсюда, есть... ты только что тут был. Братан, есть я информация о сейчас Какой и я на тебя сейчас ЖБ напишу, и ну шо. Да иди ты со своей ЖБ нахуй. Самый... Ну слышь, мент уже ушел по моему приказу нахуй. Шо ты, блядь? Алло. ему не полезу. Слышь? тебе окно разбили. Чё? Окно разбили тебе, говорю. он заебал, он возле меня стреляет прямо. Готов. Опа, включил админ-мод. Короче, у меня есть СВУ, чтобы я издалека кого-нибудь хлопал. И СВД, чтобы я вблизи доставал и сразу фастом на его почерк. А что происходит тут? тут ни хера не происходит Парня. у нас, у нас вы заложник вы у нас заложник покажите, покажите ваш заложник вы Я заметил одну интересную тенденцию в поведении школьников, которая очень схожа с поведением вумен в принципе. За считанные секунды он успел сделать аж два нелогичных действия. Первое, ну, вроде бы, куда бы ни шло, он говорит то, что у меня есть заложник. Причем полиция не делает ничего такого, чтобы спровоцировать его на стрельбу. Сама формулировка «у меня есть заложник» у микробандитов, она подстегивает госов на то, чтобы найти точки соприкосновения и порешать конфликт так, чтобы никто никого не поубивал. Причем полиция в этих фрагментах, она не сделала ничего такого, Такого, чтобы Челик на микробандите начал что-то делать, ну вот из ряда вон выходящая как сейчас. Сука, они перестанут сдохнуть уже. Ебаный в рот. Ты ж оружие, убери ты заебал. Полицейский, он с пушкой стоит на вас <р Wat Canvas> Че вы стреляете в э сотруднику полиции а -а -а -э. вы вообще в своем JJ: уме на вас решилось покушение ломайте окно и идите сейчас все будет уйдите отсюда ломайте окно и идите отсюда а зачем ты их убиваешь просто я не могу понять стой стой стой стой а зачем ты их убиваешь то 4, зачем? я спросил, Слышь, э! Зачем э мужик! Мужик, я, мужик, подойди, а подойди! Здорово! Нам, а че ты Кадила. стреляешь? Что ты стреляешь? Зачем? А они, они ой, хотят ой, наши ой. деньги украсть! Так, Укройся полиция руки. тут просто они стояла, нас... она ничего не делала. Ты по ней начал стрелять зачем? Мне пофиг. Написали, В смысле, пофиг? Это, это уже угроза. Они на нас ордер взяли, и они будут сюда приходить да, и приходить. 네, не было никакого приказа. <гулки> Вы нас хотите рейдить? Конечно Тим? хотим, конечно. Мы... Да, да блядь рейдить. Вообще, вообще, просто вообще. У хотим, них маники ман. есть, ребята. У них маники есть. Понимание? маленький. мы не, не надо этим разбираемся. У на человека, человеку пофиг он убивает людей, ему Вы Понимаете, этим надо разбираться с психологом. я вам помогу. Он несовершеннолетний, а уже по полицейским стреляет ну все, его нет уже. Нужно давайте, заходи, откройте заходи. двери для проверки вошел дома, либо мы возьмем ордер и выбьем вам двери. Лебать ему пизда. Ему просто пизда придет сейчас. Mm -hmm. Mm -hmm. А мне пофиг, you блядь. Сука, чел сидит у себя в квартире, к нему еще толком fall. никто не зашел, он берется и расстреливает людей на улице. Ну, блядь, нормальный, нет? Пофиг, сиди туда в бане, 30 минут, долбает. РП-стена! Как я скучал по этой надписи ебучей. Уйди! Вот так. Возьми, уйди. Здесь тебе так надо. Кстати, а что у тебя с лицом? У меня все в порядке. Я помню, ты не с бабушей. Ну тебе вот скажи как, делать нехуй совсем, что ты на ручки дергаешь, блядь? Алло, чудо-юдо, блядь. Ебать. Слышь, а если я тебе сейчас за анус дерну крючком рыболовным, тебе это понравится? Не, спасибо. Ну тогда перестань ручки дергать, но ну, серьезно, на дурака походишь. Ладно, сорян. А где торковец душ? В ТикТоке много таких, надо. они еще таро раскладывают. Привет, выйди из дома моего, я его только что купил. А можно у вас пересидеть, пожалуйста, там уже две минуты? Нет, там дом не свободный, пойди туда. Хорошо, спасибо. Серьезно? Надпись так сильно мешает. О, я сделаю заборчик. Точно. Вообще на тротуарах нельзя сразу, а тут дойбутся плохие люди пить лопатой будут тебе типа. смисл им застроиться на тротуаре нельзя типа на тротуаре нельзя где это сказано тепловод .1 Правила строительства сейчас гляну не про тротуара тут что-то ничего не сказано Я сейчас убью все он, Блядь, это вышел нахуй отсюда, пока я тебе голову не пробил. Ладно, извините, лус. Пошли. Также могут строить декорации возле дома, которые не мешают передвижению. Не мешаю никому у меня уголок это чисто мой. Игнорирование ФРРП, выданное некоторым крем-профессиям, работает только в безлюдных местах. Можно этим попользоваться. Объясню как. Вот есть, например, чел с профессией громила. Мы можем что сделать? Мы можем подойти за мента, угрожать ему оружием. И если мы находимся в людном месте, как, например, здесь или вон там, то он не может сопротивляться. Все, уйдите а, сама короче, дома. На... За... Ну, хотя Деньги. хочешь, мы... да? ну, хочешь... Нормально, нет, все. А, ну давай, давай туда давай. Давай. Пошли. Да. Помогайте, а, меня связали. Я на улице. Помогите, давай, я давай, на давай, улице, я меня связали. Давай прямо как ассасин. Я на улице, я меня, связали, помогите, помогите, помогите, меня связали. Помогите. Помогите, меня связали, говорю. Заходи. А заходи, ага, чубак, они оттягивают, давай. Зайди, или я отрежу тебе чье. О, вот это прикольно было. Мне понравилось. Ну да. Два ублюдка. Меня связал велосипед. <связываем> mm -hmm. Меня убили с ножа. О, У здраво. тебя нарушение на НРП. ББ. Ладно, только то, что ты сам оттягивался, но... Я как бы говорю, идти нормально, ты стоишь впертый, как в тянку человека. Тук -тук. Надпись умеешь читать, Тук -тук? нет? Нет, я не умею в первом классе. Хуё тебе. Назад отойди, прочитай сверху по буквам. Хорошо. Я не понимаю. Там написано, вход не рекомендован. Уходи. Э, нет, но я хочу войти. Ну, переходишь рано или поздно. А тебе пять дам. Зачем? У меня не клуб, чтобы я платно людей впускал сюда. Давайте бесплатно. Я гостей не жду. А чё так? А чё так? Один люблю жить. Я супер злодей. Да Знаете, ну, вашу квартиру посмотреть, а ты да, смотрю, хотел посмотреть. Квартиру супер На Авито, зайди поищи. Да нет. Можно дверь выломать. А вам можно дверь выломать? А можно тебе зубы нахуй выбить? Можно? Битой. Не-не-не, я сейчас вашу дверь в это выломаю. Да не, не выломаешь. Сейчас я вашу... Как ее выломать? Открывайте, ОМОН приехал. Какой-то ОМОН смешной в первом классе. Я, я, я, сейчас пред... я сейчас папу позову. Давай маму лучше. Нет. Да давай маму. Я сейчас брату позову. А, ну ладно. Дверь открой мне. <связь> я не хочу тебе дверь открывать. Нормально. С вами Бер Грилс. И сегодня магрим на себя пиздюка. Хочешь попробовать? Оп. Опа, проснулся. Ебать, что? То есть я могу вот так издалека закинуть? И потом забежать, правильно? И всем было до пизды? Да я не верю, блять. Вон то самое окно, и... Из того окна можно даже вот сюда дострелить. Если очень сильно захотеть. Чубакка, да? Чубакка. Нормально Чубакка. Нормально все, нет? При отбеливании ануса ни в коем случае нельзя использовать бытовой отбеливатель. А вот Он не осветлит это. кожу, зато с большей вероятностью вызовет ожог. Блин. А, то, а, то. а раньше можно было сказать... Садитесь. Бэр, дитин Ты понимаете, вы стали на его лавочку ногами. И ищу. Блять. Так, где не этот. Кстати, я тебе могу подсказать кое-что. Хорошо, что ты решил помочь. Пойдем. Можешь, короче, стрелять вот из этого окна или из этого. Ну, у меня нечего, у меня ничего дальная стрейка. О, ебать, там призрака, подози. Блять, опять он пришел, ну пиздец. Ну, давай, Это же фрикил, не так ли? Нет, мой маленький друг, это превентивный удар по человеку, который только что при мне, прямо тут, вот под домом моим обсуждал, как он хочет меня зарейдить. И обсуждать он это додумался прямо в людном месте посреди дороги возле спавна, где постоянно бегают люди, госы, бандиты и так далее. С челиком, который со мной договорился помогать мне. Немного потом этот микробандит обидится на то, что я его убил и возьмет профессию госа, чтобы меня уже зарейдить на законных основаниях. Это адекватно? Почему же нет? Конечно адекватно. Это. А, а что ты, что что что ты что, видел что-то или что? что ты что, видел что-то? видел? Ты что-то видел что-то? Что ты сделал? да Что я сделал? сделал? Что ты видел? Он, он что-то видел? Мне кажется ли что он что-то видел. Ты видел что-то, я Мужик, скажи, что то что-то видел? Я ничего не видел. А -а -а. Ну иди отсюда туда. Хули лезешь, блять Да, момент баскетбола с манипринтером, ну просто блестящий Я его выкинул тогда, когда ко мне прибежали копы, чтобы обыскать меня на манипринтера И тут на меня нашла очень интересная мысль Запомните, пожалуйста, то, что на момент рейда у меня в квартире больше принтера ни одного нету Вообще никакого, то есть я единственный и последний свой принтер выкинул в окно В квартире у меня его нету, поэтому оснований меня рейдить Конкретно эту квартиру тоже нету Дельцам этого дома я не имею права разглашать такую информацию. Ладно, сейчас пробью папку. Так, ребята, занять позицию. Ебать, я вовремя его выкину. А что происходит? Дадите, пока блядь, когда нужно. где а, же его живут? У нас тут а, два, два, граждане этого города. А, две минуты что... Да, прошло, я же домой, люд, блядь, я... Дверь. вас могут арестовывать. Отойди, ебаный. Вы... Вы... Нормально. О, подожди. Опять ему ч не имется, блядь, ч он пришл? А меня не может поставить. Тебя нет, ты вообще нет, не нормально. Извините, можно пройти, правда? Зачем? Нет, нельзя. Зачем вам проходить? Иди отсюда. <с> Пиздец, чем нужно? У меня Блин, мне ничего нету, меня нету, сука. Знаешь, типа, знаешь типа, можно зайти, а почему-то не можешь сказать, зачем мне Обезьяна, сойти. слезь нахуй с моей решетки. Просто... Че ты там лазишь? Ну и все, давай, я тебя может. жду там. Если что, давай команду стрелять. А, ну окей, окей, я тебе тогда буду звонок просто делать. Войдите, домой. Я у себя дома на территории своей нахожусь. Нет, это не считается территорией, как это улица. Считается... Ну, ты не понимаешь, я могу вот так зайти на раз-два домой к себе и все. А так я осматриваю, хотя бы что вот вокруг он, происходит. Он, вот да и вот да вот я, блин, и... без тебя разберусь, как я могу по своей территории ходить. Вчера. А это... Там они типа каждый день очищаются или как? Нет, надеюсь, нас не видно. Ты ничего не делал. так что он его пизданул, алло цель устранена, красавчик, я понял ой молодец, какой ты посмотри ты надпись читать умеешь? а что? о, танцы, здоровчик как и? Здоров. все прочитал, все, можешь не заходить а я зайду Сломали хлебальный. Ломали хлебальный. Так он же это начал делать, кстати, в, в общественном месте. Денис Богданов. Здорово. Спасибо. Слушай. У тебя армия ТРП, фрикил, нон-РП. И в чем? В чем? В их действиях. Нарушение я тебе объяснил, сейчас выдаю наказание. Хорошо, давай поговорим насчет них. Армия ТРП в чем? Ну. Хорошо, давай поговорим. Хармить РП. В чем у меня. Достал оружие, начал размахивать, разбивать стекла, и также достал оружие. Следующим образом начал в людном месте стрелять по людям. Молодец. Дачи. А, ну Я тебе только что это все объяснил. Ну, достал оружие. Хорошо. Погодим следующим способом потом, значит. Долго ты будешь? 1.40 Капуша. Плюс. Мне уже пора идти. А ты печатаешь, печатаешь, печатаешь. Все, последние слова твои. На это их. Оружие пока пи -пи -пи перезаряжаю. Удачи себе, меня баня. Типа рутка. Типа рутка. Да, потом подумали насчет этого. Так не смотрят, друг. Не. Я тебе потом расскажу. Надо, да, чтобы это рутка, типа, слышал. Ну не важно. Это типа рутка, меня сейчас банят. Стоп, а если я.. Хорошо. Да, могу в дискорде, могу. Могу. Эй, будешь банить или будешь печатать. Да. А, он типа жалоб будешь куда-то? Невозможно. Эй, парень. Парень. Короче, это тибил. он. Я ему сломал стекло, он начал э, мне стрелять. Я его взял и убил. Насколько же это, блядь, мерзотное создание на Unlimited супер Админки, Да, это донатер. Причем послушайте, как он описывает свои действия. Он дословно, блядь, говорит то, что он сам чела спровоцировал на перестрелку, нарушив правила тем самым. И потом еще нарушил сверху. И его бедного несчастного за это оказывается хотят наказать. Просто абдристанный ублюдок. Мало того, что он начинает втихую жаловаться на чела, которое его по факту забанил за его нарушение, так он еще его берет в крысу и оскорбляет. Ну, некрасиво. Осара. Вот Я говорю, типа Рут. Ну человек. Ну человек. Чубака. Да, удачи. Привет, еще раз. слушаю, Нехорошо получилось насчет бана. А в каком смысле? прямом. А что я был в чем-то неправ или ты был в чем-то не прав. Такое да, такое... я был не прав. Я тебе не по этим правилам выдал наказание. У тебя теперь три часа бана за оскорбление администрации. Ну, во-первых, я тебя не оскорблял. Нет, ты меня оскорблял. Ты позвонил кому-то поплакаться и назвал меня дебила. Нет, я тебя не оскорблял, дебил. В чем прикол? То есть этого не было, но, да? Честно, я тебя не оскорблял. сказал типа Рут. Нет, ты сказал дебил. Дебил? Да, но на им дебил и так далее. Ты не говорил такого? Блин, а счет дебил я не помню, честно. Ты так что, только что, говорил, что же помню. говорил, ты только что говорил это. Так ты говорил, нет? Да, часа пофиг. Все равно ухожу. А, ты, ты попытался обмануть, да? Нет. Да, нет, ты, ты попытался это. обмануть, но ты типа теперь забыл. Нет, я извиняюсь, конечно, за это. Я забыл то, что я такое вот говорил. И, возможно, и говорил. Честно, не помню. Пять часов бана у тебя за оскорбление, а также обман. Угу. Что дальше? Все. Уж еще на первом забанишь. Ну, Еще можно говорить себе на первом. Мне, стих. в принципе, без разницы. Как же мне пофиг, если честно. Вот он, железный аргумент Как же мне похуй на то, что сейчас произошло Даже если ты стоишь в окружении своих знакомых Или же на каком-то мероприятии И ты вдруг случайно или же по своему желанию Насрал полные штаны дерьма Будь уверен, всем будет точно так же Похуй на тебя И никто тебя не посчитает дебилом с недержанием Если ты скажешь то же самое, что сказал он с такой же интонацией Кстати, к подобному роду долбоебов Еще относятся микрочелики Которые, может быть, в компании сказанут какую-то хуйню которую никто не выкупил, и они единственные считают это каким-то приколом. И чтобы выкрутиться и не показаться дебилом в компании, они скажут то, что «Да это рофл, вы же, блядь, не поняли. В лицо тебе скажут, чувак, без проблем, бывает и такое, окей. А про себя вполне себе справедливо подумают о том, что ты безголовый уебан, который не знает, когда можно что-то вкидывать и в какую компанию, а когда нет. 5х. 1.33. Плюс сорок один какой же ты все таки долгий ты меня слышишь чебака да я тебя слышу аля а шоу админа проблем что такое можно вопрос а что ты на тротуарах строишься а что я мешаю кому то ну, ну просто мне интересно ну, я мешаю кому то ну вообще нельзя строиться где написано? вот 2.10. 2.10. Вроде бы как. Запрещено строиться на территории, не принадлежащей вам или вашей профессии. Не совсем то правило. Какое еще ты хочешь? Ну, вам тротуар не принадлежит это государство. Государство. Территория. Ну, там вход абсолютно открытый. Да. На карте там отмечено. Там вход открыт. Не, государство отмечено. Я вам просто говорю, там на карте отмечено, что тротуар это как общественное место она помечена красным цветом да как то нет на карту глянь возле спавного угловой домик вот этот вот Это территория владельцев также могут строить декорации возле дома которые не мешают передвижению куда ты передвигаешься по этому тротуару который с одного угла в другой идет ну, ну куда ладно пофиг давай закрывай админ жалобу и вы чё блять друг подослал мне хуйню какую-то гнать про тротуар? хочешь ходить по тротуару ходи не, к стене Не стало нет. 25 тысяч на пол 5? 25 тысяч на пол 25? Не, давай 10 У тебя микрофон не залагивает Ну 10, так 10 25, нет, погоди 25. Нет, 10, 10 Да хорошо, давай 10 Где? Спасибо этот более снисходительный, я его в живых оставлю Фрикил. ты меня убил, с чего ты меня убил? с оружия во первых я доставал оружие, это первых О, ты стоял без оружия, ты вышел да. на улицу, ты просто стоишь за лупу чешешь, я вышел, с... точнее я, я стоял, ждал было пока было ты выйдешь и пизданул, я ушел так а че, в чем прикол, чуть че я не устроил он меня ограбил потому что у меня было оружие, ты как бы это и видел в итоге ты меня бля, обрабил. у меня тоже есть оружие, uh -huh. но и че, я не могу им пользоваться Особенно тогда, когда ты не видишь. Лакерич, угу. ты тут? Ну смотри, дело так-то было. Они меня ограбили, я им деньги отдал и все. Ушел. Отошел на безопасное расстояние. Дождался, пока двери они откроют с другой, с другой стороны и выйдут. Вышел один, один из тех, кто хотел с меня больше денег взять. Я его и пизданул за наглость. Тот, что меня ограбил на меньшую сумму, а именно просил десятку, я его не трогал. Хотя тоже его мог хлопнуть. Ну, в своем грабеле там чел, получается, Форбс и чел... Нарковальчик, другого клана. Форбс пара, с другого может... клана, свои, с другого он клана. Он как он может быть своим? Ну, вы меня своей. вдвоем с одного клана челики грабили. Плане, ты он он говоришь то, что, что еще там какой-то чел с другого клана, он свой. То есть, если они, они с разных кланов, по-твоему, они не могут быть друзьями. Но ты тусуешься он со, он со, со, своим со своим соклановцем и со своим соклановцем. Какой-то левый чел с другого клана, ты его не можешь по факту называть своим. Хорошо, значит, он друг, и что? Типа я буду друга убивать, потому что он свидетель, нет. Так меня в итоге ограбили, я им деньги отдал. Убежал, сел на безопасное такое расстояние, отошел и дождался, пока не будут выходить и все. А мне не сказали убегай, мне сказали деньги скинь, я скинул, так это не придраться это вот и убежал И что дальше? Ты типа проебаться? Я тебе не говорил убегать. Н Косово Но ты мне не, не говорил стоять до конца самого. Ты мне сказал деньги скинуть, я тоже могу до этого доебаться. Серьезно, я тебе поставил лицом к сине, после того. И ч я в стену ты кидать убежал. должен? Просто после этого как скинуть деньги. Три, я ски... я получаю ставлю тебя лицом к сине, потом да. после этого, когда ты скид деньги, а -а -а. какой фига ты да, ушел. Да, да. Ну как бы ничего страшного, и ты скинул мне деньги, что поменялось. Ну да, я тебе скинул деньги и ушел. И... что мне дальше там делать? Ебалом торговать стоять? Не, не кайф. Без понятия. Ну, например, я б... любо чего могу Ну, например, сделать, я знаете, могу доебаться до того, как ты спланировал сделать. это ограбление. Просто с бухты барахту, увидел рандомного челика и такой, о, лицом к стене, лицом к стене, лицом к стене. Знаешь, ограбление как-то тоже планируют. Я ж до этого не доебываюсь, это обычная формальность. Да нет-то такое же сравнение. Мне сказали скинуть деньги, вот и все, Это единственное, что от меня хотят. Я выполнил требования, что-то меня убил бы, что ли, за это, если бы я скинул деньги убежал. Убил бы, получил бы фрикил или же на НРП. Ну вот, почему тут придираться Я сделал все, что от меня требуется, это чтобы вы, что сохранить жизнь. Свою? Если жизнь сохранил, сохранил. Просто лакевич, почему не считается то, что он меня после этого убил? Почему это не считается сочетать? Я отомстил. Вот, потому и не считается. Потом ну, как ну, смысле ты меня там отомстил? Ты серьезно? У меня как было была пушка. У тебя Ферр только к получается карманникам, грабителям mm -hmm. и бандитам. Ну ты -то уже отошел от этого состояния, когда ты только что челика ограбил, ты вышел, на спокойно на улицу убить? и стоишь, просто торгуешь еблом. Что? Ты меня при всем еще на улице убил, лох. Даже если там... Да, даже если не считается нарушением то, что ну, ты Правильно, я простынь. не пойду в помещение, где есть два челика по-любому вооруженных. Я буду действовать, используя голову. Итог какой, что дальше? Типа, он меня ограбил, он деньги получил, получил. Единственное, чем он недоволен, то, что я ему отомстил. Ну вот, и все. Может, ты еще раз возьмешь профессию босса, чтобы меня зарейдить конкретно? Когда я тебя до выбора профессии ГОСа разбил ебло за криминалы, может еще что-нибудь такое выкинешь? не? ну так, чисто чтобы ко мне прибежать домой не знаю, меня конкретно одного зарейдить, потом дальше за Криминала играть может, ты что-нибудь такое сделаешь, как обычно? Или ты будешь обижаться на то, что я тебя убил? Знаешь, типа, у тебя ФИР РП. Ну, я не знаю, В чем РП? ты за оружие стоишь говорит, просто есть. среди улицы, и все. Потому что я тебя ограбил, у меня было оружие. Ну да, теперь-то у тебя без оружия нет, и ты меня не видишь. Если ты отомстить, получается, если чел мстит вот, вот таким образом, то есть я уже ограбил, например, после этого он мстит, всегда это считается каким боком П. Почему сейчас не считается бесполезным? Ну, потому что тут нету ФРРП. У меня было оружие, ты должен бояться, потому что да, у меня было оружие, я тебя... У тебя нету уже оружия на тот момент, убить, когда я по тебе типа стрелял. Начнем с этого. Мистину, Тем более ты стоял, не искал меня на этой улице. Ты просто стоял, занимался своими делами. Почему я тебя не могу убить в этот момент? Я не знаю. Вроде бы все нормально. Ты меня ограбил, ты мне деньги... Ты меня ограбил, забрал у меня деньги. и Я почему-то не могу шло, тебя отомстить никаким потому, образом после этого. Серьезно? Ну да, по факту, Нет. Это по факту не так. И я криминально, также профессия, которая готова на такие действия. Почему нет? А РП только на карманника, грабителя и бандита. У тебя нету РП она получается грамила. То есть я знаю, должен я тебя по... постоянно бояться с оружием ты или без? Серьезно? После твоей смерти ты уже меня не должен бояться, потому что ты этого не помнишь. В смысле после моей после смерти ты, ты меня смерти? не убивал, ты меня просто ограбил. Ты что, не понимаешь этого, нет? Тебе... А что вот говорят конкретно в правилах? Если вас хотят ограбить или же убить, то профбандит может полностью проигнорировать ФРРП против отряда до двух человек, состоящего из бандитов или грабителей. Против других профбандитов ФРРП игнорироваться не может. Значит, он будет действовать так же, как и для всех остальных профессий. Для всех остальных профессий он действует как? А, так, ты стоишь без оружия, никакого действия по отношению ко мне не предпринимаешь и... Мне ничего не мешает достать оружие тебе там. Тем более у меня mm. все есть для этого. И оружие, и место, и отсутствие свидетелей. Твой друг так и не понял на тот момент, кто тебя-то добахнул. Я уже в этот момент ушел. Все нормально. Ты ограбил? Ты ограбил. Деньги получил? Получил. Тебя отомстили? Отомстили. Чем ты недоволен? Или тебе надо было 25 тысяч все-таки давать, как ты хотел? Недоволен всем, что ты меня Бля, я недоволен это тем, что, не что ты говоришь, что мне мозги ходишь это ебешь, это что, что ты пытаешься меня а, заебать на крем-профессии, когда, когда я дома сижу, но когда ты все таки переходишь в черту я тебя убиваю, ты берешь госпрофессию и идешь меня рейдить, и потом ты меня выискиваешь, чтобы меня ограбить за крем-профессию. И ты удивляешься, что я тебя по правилам отомстил. И потом ты после этого идешь, сука, в соплях писать на меня жалобу. У тебя как с головой нормально все? Чё, когда я взял мента, хотел тебя Поедите, у тебя как бы был маник Да, маник, и как ты это понял? Как прихате. ты это понял? Вот в том-то и прикол, что никак он не понял, что у меня маник Потому что у меня в квартире его не было Единственная актуальная причина, которая котируется По которой он меня зарейдил Это то, что он сопливый, обиженный, долбоеб И вот и все Перемотайте, пересмотрите момент, когда не только-только подходит к квартире Еще даже не успели подойти У меня уже маника в квартире нету, но он все равно хочет рейдить как я это понял, я за, когда захожу за, получается, Госа, и если где-то стоят маник, у меня есть точка, с помощью которой показывается, где есть эти маник. Но только как только стал Госом, mm -hmm. ты пришел ко мне, да понимаешь, ты ту силу у меня хуй вот тучу времени. Там ты ту силу у меня хуй вот тучу времени. Потому что там появилась точка. Понимаешь, нет, ты у меня хуй вот тучу времени. Тусил. И там также был нарушен НЛР, потому что тебя я убил, ты пришел на место смерти своего. Ты продолжал рейдить пытаться квартиру? рейд который у тебя с первого раза не удался тем более весь твой отряд разъебали мне дальше продолжать или ты может быть остановишься на том что я не буду искать нарушения рейда буза а также НЛР. обращение к администрации Вастер П второго, обращение только к наборным выясните там между собой кто будет этим заниматься, я очень сильно тупанул что проявил к нему снисходительность и не стал его наказывать за вот эти рейд буза НЛР и так далее, потому что он долбоеб убедительная просьба какому нибудь одному наборному администратору между собой выясните кто этим будет заниматься, что чтобы кто-то один выдал ему наказание за рейда и НЛР. Ну, чтобы он просто формально в бане всю жизнь не сидел от каждого второго администратора. Фуком, рейда ну закрывай. Вот, наверное, надо было с этого и начинать. А вот такого нету, рейдобус, да? Попуск, блядь, тупой. Ага. Сука, я же, я же говорю на, язык, на языке фактов, ребят, разве нет?